Всем привет, друзья! Это обзор новой 203 главы манги Ван Панчмана, в которой Гару и Стальная Бита сражаются спиной к спине. Интересно? Тогда подпишись на канал и поставь лайк к этому видео. Ну а с вами, как всегда, Аниманка, и мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Итак. На обложке мы видим Гару вместе с остальной Битой, которые стоят спиной к спине, что говорит об их совместной битве против Многоножки-мудреца и Сайтаму, который явно поймал волну на авианосце. Далее мы видим техники Гару и Биты в деле. Кстати, их атаки очень похожи. Вот Бита использует Дикая торнадо, а Гару — вихревой горный поток, кулака — ревущие ауры, разрывающие бездну. Из-за таких сильных атак Многоножка получила урон, но она очень быстро регенерирует, и Гару понимает это. А вот Многоножка Биту даже всерьез не воспринимает и думает лишь о том, чтобы избавиться от полумонстра, то есть от Гару, который в это время говорит Бите, что нужно атаковать ее с головы до хвоста, а тот считает это невозможным, в то время как Гару бежит атаковать, а Бита не может угнаться за ним. Мы все должны понимать, что Гару намного сильнее Биты, хоть я и признаю силу Биты, но Думаю, он не настолько силен. Надеюсь, в скором времени нам объяснят ослабление Гару в предыдущей главе, когда его скорость и силы явно были унижены. Это сугубо мое личное мнение. Что вы думаете об этом, напишите в комментариях. Итак, вернемся к этой главе. Далее нам показывают вертолет с эвакуацией, который не может взлететь выше Многоножки. Чтобы избавиться от ее преследования, в Ваншотер, герой Б-класса, стреляет из винтовки в Многоножку, но все без толку так как она находится далеко, а правый глаз героя, как мы видим, поврежден, из-за чего он и не может достать монстра. Также мы замечаем, что Многоножка-мудрец действительно намного больше Многоножки, которую мы видели в конце второго сезона. Итак, герои замечают Стальную Биту вместе с Гару, которого они принимают за героя, так как он дерется спиной к спине сбитой против монстра. Действительно, Гару не является монстром, хоть и выглядит таковым. Вспомните момент, когда Гару во сне дрался против темноблеска еще как он сражался против серебряного клыка Бенга и его брата Бомба. В эти моменты он был не в себе. То есть можно сказать, что это была сущность монстра, а не просто драка во сне. И как мы видим, хоть Гару и хочет стать абсолютным злом, глубоко в душе он не хочет окончательно стать им. То есть, он не теряет свою человечность, любовь к своему бывшему учителю Бенгу и желание защитить мальца Тереру избавили его от сущности монстра. Да, он выглядит как монстр, повторюсь. Но он в своем уме, так что можно сказать, что Гару тот же самый парень, которого мы видели во втором сезоне. Многоножке удается схватить вертолет, тем самым используя его как приматку для Гару и биты, которых он сразу же атакует. Это видит герои и пытаются помочь им. Меха Эспера приполз к ваншотеру и говорит, что будет его ведущим глазом, чтобы тот смог попасть по монстру и помочь героям. И когда Многоножка хватает Гару, Вэншотер стреляет в глаза монстра, из-за чего тот отвлекается. Агару выбирается из лап многоножки, после чего сразу атакует его. Герои, в том числе Сикингал, радуются тому, что смогли отбить атаку монстра, но длилась эта радость у ваншотера недолго, так как оружие у него опять заклинило. Напоминаю, когда они только атаковали ассоциации монстров, случилось то же самое. Тем временем Гару вместе с Битой рубят усы многоножки, которыми он схватил вертолет. Стальная Бита говорит, что каждый урон, который он получает, делает его сильнее. Гароу с ухмылкой посмотрел на биту и сказал, что тот ни капли не изменился. Так как Бита пешком добирался до поля битвы, он по пути видел стадион с сетью, куда и попросил Гароу выбросить вертолет, за который тот ухватился. Что Гароу и делает? Заложники и герои успешно спасены. Осталось разобраться с Многоножкой. Бита говорит, что сам с ним разделается. И Гароу то же самое. А вот Многоножка говорит, что с самого начала ему даже не было. Дело до остальной Биты. И даже то, что они объединились, не поможет противостоять его шеститысячам ног. ног. Ногоножка со всей силы атакует Биту и Гару, который говорит о том, что им нужно разобраться с генерацией монстра, так как все их атаки бессмысленны. Бита предлагает просто раскрошить каждый дюйм монстра. Гару применяет технику Вихря Водяного Потока, а Бита свою технику Боевого Духа. Одновременно им удается открыть атаку от этого и даже нанести огромный урон с головы до самого хвоста многоножки, которая не ожидала от этих двоих такую сильную атаку. Дело в том, что техники обоих усилили разрушительную силу друг друга, тем самым получилась такая сильная атака. Бите удается сломать экзоскелет монстра, но тот атакует его в ответ и откидывает. Агару в это время в буквальном смысле пролетает сквозь монстра и хладнокровно вырывает его сердце. Ногоножка понимает, что не может регенерировать без своего сердца. Агару вспоминает, что то же самое было и у короля монстров Орочи, своего рода ядро. Многоножка в панике просит свое сердце обратно и накидывается на Гару, а тот бросает сердце в воздух, как приманку. Многоножка летит за ним, как и Гару, который, я думаю, расправится с Многоножкой своей финальной атакой. Бита без сил лежит на земле после атаки Многоножки и говорит, что Гару должен победить, и что скоро у них должен быть реванш. На этом моменте глава заканчивается, а новая выйдет лишь через две недели, но это не точно. Что ж, глава Глава мне не очень сильно понравилась, и, наверное, именно по этой причине я так затянулся с обзором и озвучкой. Постараюсь больше так не делать. Что бы то ни было, в следующий раз я поделюсь с вами новостями по манге, как только выйдет новая глава. Обзор в тот же день, а озвучка на следующий день. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Поставьте лайк, если это видео вам понравилось, а также не забудьте подписаться на канал. Всем огромное спасибо. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока. We'll yep. yep.